город под картошкой. Земля я гуляла несколько лет. Мои родители решили использовать ее под хорошее начало. Папа попросил своего знакомого приехать к нам на своем тракте, чтобы хоть как-то освежить землю. Вот это дяденька. Веселый и устав. Когда были обработаны, мама и папа приняли за картошку. Ну не совсем за картошку, а за ее посадку. Точнее будет сказать, они садили картошку своим способом, который придумал мой папа. Это наша сад. Вот она нарезает город. Это мой папа. Видите, как аккуратно моя мама укладывает картошки из города. Это семена нашей картошки. Мама говорит, что лучше укладывать картошку, когда у нее есть маленькие росточки. Устройство, которое сделал мой папа, немного освободило меня от огородного труда. Я занялся записью этого ролика. Диски папиной машины аккуратно засыпают канат, которые тоже аккуратно мама уложила семена картошки. Эту картошку мама нашла в погребе и не хотела выбраться. Мы решили ее посадить. Пусть растет. Видите, как красиво получилось? Картошку посадили в рядки, чтобы было удобно ее обрабатывать. За это мой папа пронгольником уничтожает сорняки, где mm -hmm. они только не растут. Пронгольник сделал мой папа сам. У него их много, и все разные. Папа выехал на кучу, Та же самая машинка. Мы сажали картофель. Как говорит папа, трудного здесь ничего нет. Мы с и толкайся. Машинка сама Папа разогнался. Видно, что его, то легко получилось. Я бы помог папе, но он выше и сильнее. И это ему делать не трудно. Нашу картошку окучиваем, так ей будет уютнее. Через две недели папа снова полол отбирает. Эти черняки растут лучше, чем сама картошка И пользы пока от них нет никакой Видите, как папа постарался? Ни одного самичка со своим новым изобретением снова опущенный картон. Я не вникал в устройство этого изобретения. И как оно работает. Главное, что меня меньше просят о помощи на огороде. И я этим доволен. Пусть работают парни на механизме, а я помогу в другом деле своим родителям. Кучу меня завершили, и теперь спокойно можно отдохнуть. Только что в дождик не забывал поливать наши горошки. Расти картошка большая и вкусная, удиви нас своим богатым урожаем.